Давайте. Отлично. Всем доброе утро. Я хочу представить вам свою дипломную работу по курсу менеджер по внутренним коммуникациям. Меня зовут Берникова Анна. Я работаю в компании «Озон». Это российская компания и одна из ведущих площадок электронной коммерции. Мы развиваем логистику, открываем новые фулфилменты, сортировочные центры, пункты выдачи и также разрабатываем IT-продукты и развиваем сервисы вокруг шопинга. Над всем этим работает огромная команда, и у нас есть несколько бизнес-юнитов, каждый из которых отвечает за свой блок задач. Я специалист по работе с персоналом, именно в команде Ozon Fulfillment, и деятельность нашего бизнес-юнита направлена на обеспечение деятельности наших фулфилментов, сортировочных центров и пунктов выдачи. И большая часть персонала находится непосредственно на объектах, но также есть команда, которая работает в центральном офисе в Москве. Это юристы, финансисты, инженеры, части чаров и так далее. И что касается коммуникации, у нас есть компания Дел по внутренним коммуникациям и развитию бренда-работодателя, и этот отдел создает различные коммуникации для разных бизнес-юнитов Азона. Что касается меня, у меня такой более узкий функционал, и я веду общий чат команды центрального офиса Озон Фулфилмент, создаю коммуникации для нашей группы в Ямер, организовываю корпоративные мероприятия, и также провожу адаптацию новичков. Что касается проблем, в прошлом году у нас произошло объединение двух бизнес-юнитов, и наша команда выросла более чем в два раза. Также произошел переезд команд из разных офисов в один, и часть сотрудников стала работать удаленно. И, соответственно, на сегодняшний день есть разобщенность команд, и... Чаще всего сотрудники взаимодействуют в рамках своих подразделений и не совсем понимают, что происходит в смежных отделах, и не понимают, какой вклад в развитие компании делают коллеги по офису. Кроме того, после объединения команды переезда в офис был создан чат в Teams и канал в Yammer, но на сегодняшний день нет понимания, какой канал для сотрудников является наиболее удобным, и, соответственно, в связи с этим... Когда мы создаем коммуникации, приходится делать посты в чат, в группу, иногда делать почтовую рассылку, что трудозатратно и не всегда эффективно. Следующая проблема – это отсутствие в офисе системы обратной связи. Соответственно, когда сотрудники сталкиваются с теми или иными вопросами, проблемами, они не всегда понимают, к кому идти, и тогда они пишут либо в общий чат, либо вне в личные сообщения, либо к своему HR, да, либо идут в ОХО, и, соответственно, есть потребность состоянии чат-бота, да, для обработки этой обратной связи. И еще одна проблема – это адаптация сотрудников, то есть у нас есть команда адаптации, которая проводит адаптационный тренинг для всех сотрудников, которые выходят из Озон, они рассказывают общую информацию о компании, а затем уже те, кто выходит к нам в центральный офис, я провожу для них welcome-тренинг, рассказываю про наш бизнес-юнит, про наши внутренние сервисы, и дальше уже новичка курирует HR-бизнес-партнеры и руководитель. И, соответственно, на сегодняшний день эта система а, нуждается в а, систематизации, в актуализации информации а, в связи с изменениями, которые произошли в нашем бизнес-юните. А, что касается цели, это повышение эффективности систем внутренних коммуникаций. А, для этого необходимо провести а, ау, а, коммуникационный аудит, во-первых, а, проанализировать наши целевые аудитории и каналы внутренних коммуникаций. А, далее трансформировать каналы внутренних коммуникаций, сформировать систему обратной связи внутри офиса, улучшить взаимодействие между командами и повысить уровень их осведомленности о деятельности направлений департаментов и также повысить эффективность системы адаптации новых сотрудников. Что касается наших целевых аудиторий, начнем мы с новых сотрудников. Да, Это преимущественно мужчины, ну, небольшое преимущественно, также в от 20 до 40 лет, а новые сотрудники, я бы их поддерживала, делила всех на тех, кто пришел в компанию впервые и мало знает о ней информации. Есть те, кто уже ранее работал в Ozone, увольнялись, а потом вернулись, или те, кто ротировались из одного бизнес-юнита в другой. Они открыты к новой информации, да, используют Telegram, WhatsApp, Instagram. Это достаточно важная такая целевая аудитория, с ними мы взаимодействуем, при знакомстве с компанией да, рассказываем им о наших внутренних сервисах и процессах. И от качества взаимодействия с ними зависит их впечатление о компании да, и дальнейшее желание продолжить у нас работать. И для взаимодействия с ними мы используем корпоративную почтовую рассылку и чаты в Teams. Далее идет целевая аудитория, я их назвала сотрудники центрального офиса. Также это мужчины и женщины да, в соотношении 60 на 40, возраст от 20 до 45 лет. Их можно поделить по профессиям, да, это юристы, финансисты, инженеры, HR и так далее. Они, сотрудники, да, часть у нас находится постоянно в офисе, у кого-то гибридный график работы, а кто-то работает на удаленке. эти последние события. Они активно проходят обучающие курсы, хотят развивать свои навыки, расти в компании, и для них важно своевременное информирование и наличие пространства для эффективного взаимодействия. И а, особенность этой целевой аудитории в том, что они активно участвуют в вопросах, конкурсах и челленджах. И для взаимодействия с ними мы используем а, почту, Teams, а, корпоративную социальную сеть Yammer и корпоративный портал Confluence. А, темы взаимодействия — от решение вопросов, касающихся нашей совместной а, жизни в офисе, и также организация корпоративных мероприятий, и также коммуникация с сотрудниками по поводу изменений, которые происходят у нас в компании, а также а, по поводу планов на будущее. А, и в будущем а, я планирую использовать также онлайн-конференции с руководителями направлений департаментов и использовать информационные стенды и плакаты и постеры. А, и следующая группа, выделила бы их отдельно, это руководители направлений департаментов, а, возраст от 35 лет до 45, а, преимущественно мужчины, опыт работы в компании от года до 5 лет, у них высокий нагрузка, и недостаток свободного времени. Они редко участвуют в конкурсах, челленджах, поскольку у них нет на это времени. И с ними мы взаимодействуем по вопросам сбора информации об изменениях, которые происходят в компании, и разработка плана изменений. Также взаимодействую с ними в почте, в чатах и в социальной и корпоративной сети в Ямер, и в будущем планирую их привлекать к онлайн-конференции. Что касается планов на будущее, да, что мы планируем делать. А, первое, это трансформация каналов коммуникации. Для этого необходимо изначально провести опрос с целью оценить состояние наших внутренних коммуникаций, выявить предпочтение целевой аудитории, а, выбрать наиболее эффективные каналы, а, подготовить контент-план, да, ну, например, а, подготовить коммуникацию о том, как не потерять эффективность на удаленке, да, это будет а, полезно для сотрудников, которые, у которых гибридный график или полная удаленка. А, также навыки тайм-менеджмента или какие правила необходимо соблюдать в офисе, да, это для офисных сотрудников. Также совместно с дизайнерами разработать визуальное оформление, создать правила коммуникации на портале и разместить их, и сделать доступными для сотрудников. Запустить рубрику новостей, чтобы сотрудники знали и понимали, что происходит в смежных подразделениях. Проводить интервью с сотрудниками, публиковать их на портале и запускать конкурсы и челленджи с целью повысить активность сотрудников на портале. Далее это создание системы обратной связи. Изначально нужно сформировать проектную группу и определить ответственных лиц по вопросам, да, которым будем разрешать, создать регламент работы с обратной связью, технически запустить чат-бот, разработать его название, визуальное оформление. После того, как эта часть будет готова, необходимо сделать оно, чтобы сотрудники узнали, что мы запустили чат-бота, и разместить плакат в офисе, чтобы как сотрудники, которые уже работают, да, и те, кто будет приходить, знали, что существует чат-бот, и можно обращаться туда с вопросами. Внедрить систему учет обращений, поддерживать, оказывать информационную поддержку канала, соответственно, публиковать о том, какие вопросы были разрешены, чтобы сотрудники знали, что они могут обращаться, и эта система работает эффективно. Создать мини-апросы после разрешения каждого вопроса, такой мини-фрос, да, довольны ли вы разрешением вопроса, как быстро он был разрешен, чтобы оценить эффективность, и также проведение раз в полгода опроса о том, знают ли сотрудники о существовании чат-бота и оценить его эффективность. Следующее это задача улучшения взаимодействия между командами и повышение уровня осведомленности сотрудников о деятельности направления департаментов, и для этого мы будем проводить корпоративные мероприятия и проводить онлайн-трансляции с руководителями ежеквартально. Что касается первого организации, Корп мероприятий, это согласование с руководителем изначально бюджета мероприятия, определение концепции, поиск подрядчиков и вовлечение сотрудников в организацию, чтобы они становились авторами проекта и амбассадорами бренда. Далее проведение самого мероприятия и сбор обратной связи, и, конечно, будет здорово публиковать новости о мероприятии в различных жан жанрах на нашем портале. А что касается ежего ежеквартальных онлайн-трансляций руководителей, необходимо сформировать команду, подготовить руководителей к выступлениям провести опрос среди сотрудников, чтобы понимать, какие вопросы их волнуют на сегодняшний день, обеспечить техническую возможность проведения онлайн-трансляции, создать коммуникацию о дате и времени проведения, само проведение онлайн-трансляции и также публикация итогов и записи онлайн-трансляции, чтобы сотрудники могли к ней вернуться. И что касается повышения эффективности системы адаптации новых сотрудников, необходимо сформировать команду, которая будет заниматься адаптации, да, это и команда адаптации общая, а также и чар бизнес партнеры, руководители и команда обучения. А далее необходимо проанализировать существующий порядок адаптации, да, выявить недостатки, актуализировать информацию для велком встречи, проводить. Да, welcome-встречи для новичков и собирать от них обратную связь. Возможно, им что-то не хватает. Также разработать с дизайнерами шаблоны приветственных рассылок, создавать о каждом сотруднике приветственную рассылку и публиковать ее на нашем портале, чтобы коллеги знали и видели, что выходит к нам новичок, чем он будет заниматься у нас в компании и какой он уже имеет опыт. Также разработать обучающий курс Welcome Quest для новых сотрудников, чтобы они быстрее узнали о нашей компании, компании, да, в внутренних процессах, и также создать ачивку для тех, кто принял участие в велком встрече, прошел велком квест, отработал в компании месяц. И также будет здорово создать единую базу на конфлюенсе, навигатор с полезной информацией для новичков. Запланированные итоги – это понимание особенностей целевых аудиторий, настройка эффективных каналов коммуникации, создание канала обратной связи, улучшение взаимодействия между командами и повышение осведомленности сотрудников о деятельности направлений департаментов. А, прошу прощения, спасибо, у меня все пролисталось. Да. да, и повышение эффективности системы адаптации новичков. У меня презентация живет своей жизнью почему-то. А, и